Всем привет! Вы смотрите новости студенчества. С вами я, Анна Глазунова. И так, сегодня в выпуске как в Казанском федеральном университете отметили День российской науки. Ученые КФУ знают, как обработать сельскохозяйственные отходы. В Казанском университете ведутся исследования в области онкологии. Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник – День российской науки. В рамках его празднования в Академии наук Республики Татарстан состоялось торжественное собрание. Подробности вы узнаете в следующем сюжете. 8 февраля в Академии наук Республики Татарстан состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня российской науки. В мероприятии приняли участие члены Президиума Академии наук Республики Татарстан, сотрудники институтов Академии, а также представители вузов и научной общественности Казани. Я прежде всего хочу всех нас поздравить с этим замечательным днем, Днем науки, и пожелать нам всем хорошего здоровья, крепкого здоровья, ибо задач Перед нами было поставлено достаточно много и в послании президента Российской Федерации, в его указах и в поручениях президента нашей республики. Мероприятие продолжилось с государственных и ведомственных наград Республики Татарстан. Праздник завершился чествованием лауреатов именных премий Академии наук и награждением лучших молодых ученых Академии наук Республики Татарстан. Валерия Муратова, Леонардо Влетьяров, Универньюз. В День российской науки 8 февраля молодые ученые поздравили ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Подробности встречи смотрите в следующем сюжете. 8 февраля прошла встреча ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова с молодыми исследователями. Ассоциация молодых ученых поздравила ректора КФУ с Днем российской науки. 8 февраля стало известно, что этот день утвержден как День работников выше школы и науки. Предложение о создании такого торжественного дня внес Ильшат Гафуров. Ректор поделился с присутствующими планами по развитию научной сферы университета. Он отметил, что планируется появление новых направлений в области медицинской науки, агронауки и национального образования. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Коллегии Министерства здравоохранения Татарстана были продемонстрированы новые возможности Казанского университета. Образец виртуальной хирургической операционной. Подробнее о современных технологиях обучения – наш следующий сюжет.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 клинику, которая не только оказывает медицинскую помощь населению, но и уделяет особое внимание обучению студентов-медиков. Валерия Муратова, Универньюз. Казанский федеральный университет ведет научные разработки в самых различных направлениях. Ученые КФУ нашли способ обработки сельскохозяйственных отходов. Как это будет применяться, мы расскажем в следующем сюжете. Казанский федеральный университет выиграл грант на создание технологии по переработке отходов животноводства. Размер гранта составляет 375 миллионов рублей на три года, где часть инвестирует индустриальный партнер. Им стала компания «Заинский сахар» – одна из самых мощных производственных площадок в России. Отходы животноводства обрабатываются при помощи пиролизной установки. Пиролиз – это разложение органических соединений при недостатке кислорода.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 За хранение таких отходов, в которых накоплено большое количество, предприятия обязаны платить государству. Проект КФУ позволит создать метод переработки этих отходов. Это является главной целью, однако переработанные отходы будут применены как сельскохозяйственные удобрения, а во время самого процесса будет получено пиролизное топливо. С помощью него установка сама может обеспечивать себя энергией. Сам процесс переработки занимает некоторое время. Вот в эту реторт загружается исходный материал.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 Артем Тупичкин, Александр Юдин, Лев Халиулин, Универньюз. В этом году в Татарстане началась реализация национальных проектов, связанных со снижением смертности трудоспособного населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. О том, как в Татарстане борются с онкологией и как на этот вызов может помочь ответить Казанский университет, смотрите в сюжете.